Порой судьба завалит крем, пугая случаем А ты не бойся перемен Бывают к лучшему На мнениях мучиться, давай попробуем рискнем, А вдруг получится, Если нужно сделать шаг, И шансов по то это только нам решать, В какую сторону? о плохом, в сомнениях мучиться, давай попробуем, рисканем, а вдруг получится, а если кто-то нас не смог, причем тут мы с тобой, мы сможем, нам поможет Бог, Решить вопрос, любовь, Не будем думать о плохом, В сомнениях мучиться. Я знаю, если мы рискнем, У нас получится, И даже, может быть, потом Смешным покажется. Как ты решиться ни на что Не мог отважиться На нашу сторону весы Склоняй, не мучайся Ты только главное не с... И все получится Давай попробуем, рискнем. И все получится. Я знаю, если мы рискнем, у нас получится. Спасибо. Я желаю, чтобы у вас все получалось.